В ядерной триаде России особое место занимает стратегическая авиация, на которую возлагаются задачи по уничтожению командных пунктов и центров управления, ракетных комплексов наземного базирования, военно-промышленных объектов, аэродромов, крупных надводных кораблей, военных портов и баз, а также других важных объектов противника. И наиболее грозным из российских стратегических ракетоносцев на сегодня является бомбардировщик Ту-160, который недавно получил новое оснащение. Главный козырь Белого Лебедя. За свои изящные формы летчики прозвали самолет Белый Лебедь. НАТО в присвоили Ту-160 имя Blackjack, Черный Валет. Так во всем мире называется одна из самых популярных карточных игр в казино. Несмотря на то, что первые сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 поступили в ВВС Советского Союза в 1987 году, они до сих пор обладают уникальными характеристиками. Согласно открытым источникам, дальность полета без дозаправки составляет почти 14 тысяч километров, максимальная скорость — более 2200 километров в час, максимальная боевая нагрузка — 45 тонн. Еще в советское время на Ту-160 было установлено 44 мировых рекорда. Один из них — рекорд скорости, когда бомбардировщик выполнил полет по замкнутому маршруту протяженностью тысячи километров с полезной нагрузкой 30 тонн. Средняя скорость составила 1720 км в час. Для увеличения максимальной дальности полета на самолете имеется приемное устройство до заправочной системы типа «Шланг-конус». Это позволяет стратегическому бомбардировщику Ту-160 совершать полеты на межконтинентальную дальность. Наиболее показательный пример – посадка двух российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэле 10 декабря 2018 года, которая буквально взорвала западные СМИ и наделала много шума в Вашингтоне. В Пентагоне вдруг поняли, что русские могут нанести сокрушительный удар по США со стороны Южной Америки, где у американцев нет не только системы ПРО, но и ПВО. 19 сентября 2020 года два Ту-160 ВКС России установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета среди самолетов своего класса. Бомбардировщики находились в воздухе более 25 часов и пролетели свыше 20 тысяч километров. Еще одну пощечину Вашингтон получил от Ту-160 3 ноября 2019 года, когда российский стратегический бомбардировщик совершал тренировочный полет над нейтральными водами в районе Японии. К нему подлетели два японских F-35A. Ту-160 включил режим «Форсажа» и легко оторвался от гордости американского военного авиапрома. По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, в новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. Строительство глубоко модернизированных Ту-160 уже ведется в Казани. Первый самолет поднялся в воздух 12 января 2022 года. Казалось бы, что это не столь значимое событие, но на самом деле оно говорит о колоссальном прорыве отечественного авиапрома. Речь идет о восстановлении уникальных советских технологий, которые во многом считались утраченными. Причем до сегодняшнего дня ни одна страна мира так и не смогла их повторить. Добиться серьезного успеха удалось благодаря значительному обновлению производственного оборудования на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, филиале ПАО «Туполев». Впервые на предприятии для проектирования нового Ту-160 были отцейфрованы все старые чертежи, что позволило использовать 3D-моделирование, которое в разы сократило сроки разработки старой и новой машины. При производстве планера Ту-160 применяются различные материалы. Среди них титан, стальные сплавы, алюминиевые термообработанные сплавы и композиты. Основная изюминка стратегического бомбардировщика Ту-160 – каркас из титана. Этот металл имеет высокую прочность, но при этом он относительно легкий и термостойкий, что позволяет самолету выдерживать значительные перегрузки во время полета. Особую сложность представляет титановая сварка, которая на сегодня в совершенстве владеет только российская промышленность. В России для этого создана специальная установка электронно-лучевой сварки. Российские специалисты смогли успешно сварить лонжероны Центроплана и соединить их между собой, используя уникальные высокопрочные соединения. Надо сказать, что в 90-е годы хавека эту еще советскую технологию пытались за небольшие деньги купить американские спецслужбы. Но, к счастью, секрет удалось сохранить. На модернизированном Ту-160 установлены новые отечественные турбореактивные двигатели НК-32 серии 02. Они разработаны и произведены в Самаре на заводе от Кузнецов, принадлежащем Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Выпуск двигателей был начат в 2020 году. Чтобы сорвать процесс их разработки и производства, США ввели санкции против головного предприятия и его филиалов. Несмотря на это, выпуск двигателей был налажен. Они отличаются целым рядом принципиальных новшеств. Среди них регулируемая с помощью электроники сопло с гидромеханическим дублированием, топливные магистрали повышенной производительности, а также усовершенствованные камеры сгорания. Возросли износостойкость и теплостойкость защитного покрытия титановых лопаток. За счет доработок удалось сократить расход топлива примерно на 10% и в зависимости от режима работы двигателя увеличить максимальную дальность полета Ту-160 на тысячу километров и более. Разработчики также смогли заметно понизить температуру реактивной струи, которую выбрасывает турбореактивный двигатель. А это уже фактор повышения живучести самолета. Чем ниже температура теплового следа, тем сложнее ракете с тепловой головкой самонаведения захватить цели и навести на нее. После глубокой модернизации благодаря новым двигателям крейсерская скорость и боевой радиус стратегического бомбардировщика Ту-160 возросли. Дальность действия без дозаправки теперь достигает 15 тысяч километров, а максимальная скорость составляет 2500 километров в час. Для сравнения можно сказать, что американский аналог Ту-160, стратегический бомбардировщик Rockwell V1 Blancer имеет максимальную скорость 1300 километров в час и максимальную боевую нагрузку 34 тонны, что значительно ниже российского самолета. Единственный показатель, по которому американец приближается к российской машине – максимальная дальность. У раквала V1 Blancer она составляет 13500 км. Понятно, что такой высокоскоростной и в то же время значительных размеров машины, как Ту-160, нужно эффективно управлять не только в полете, но и особенно при взлете и посадке, когда изменяется стреловидность крыла. В свое время на Ту-160 впервые в Советском Союзе была применена электродистанционная система управления. Сейчас она значительно усовершенствована, а за правильность ее работы отвечает бортовой компьютер. Специальная ЭВМ анализирует все параметры полета и самостоятельно выдает команды различным системам в случае их отклонения от предусмотренных значений. Применение бортового компьютера в системе управления позволило обеспечить высокую устойчивость самолета. Особенно это важно при совершении маневров и при применении ракетного оружия, когда бросок всей машины ощущается наиболее сильно. Новая система управления на основе бортового компьютера не только помогает в управлении стратегическим бомбардировщиком, но и повышает его живучесть. При необходимости компьютер выдает экипажу рекомендации об оптимальных действиях в случае возникновения непредвиденной ситуации или той или иной угрозы. На модернизированном бомбардировщике установлена новая система управления ракетным вооружением. Перед вылетом в бортовой компьютер закладываются навигационные данные и координаты цели. Исходя из воздушной обстановки и наличия систем ПВО противника, Компьютер рассчитывает наиболее оптимальные параметры полета. После выхода ракетоносца в заданный район он берет управление на себя и выводит бомбардировщик в точку пуска ракет. Решение о применении оружия принимает командир воздушного корабля. Стратегический бомбардировщик Ту-160 оснащен новыми видами ракетного оружия, в том числе уже хорошо зарекомендовавшими себя ракетами х 101 они были проверены в Сирии, где показали высокую эффективность и точность поражения. Дальность полета стратегических крылатых ракет Х-101 достигает 5500 километров, а их круговое вероятное отклонение не превышает 7 метров. Две пусковые установки барабанного, револьверного, типа позволяют Ту-160 нести до 12 крылатых ракет. Ракеты находятся в двух внутренних отсеках, расположенных друг за другом, тандемом. Вероятнее всего, стратегический бомбардировщик Ту-160 также получит новейшие гиперзвуковые ракеты, способные преодолевать любую систему ПВО противника. Вся электроника Ту-160 имеет открытую архитектуру. На модернизированных бомбардировщиках будет использована интегрированная модульная авионика,